Подожди, что, пора закрывать этот бизнес? Ну типа, что-то не сходится. Все настолько пошло не так, поэтому хорошо, что сегодня техническое открытие. Человеку говоришь, ты покупаешь фигню, то это все равно, что ему сказать, что ты тоже фиговый. Это, короче, два квадрата. И если пойти к собственникам, там туда-сюда начать, можно платить в месяц на две тысячи меньше. А, привет, меня зовут Николай Ившин. Сегодня я в гостях в Сочи у Александра. А он открывает второй магазин. Обязательно досмотри это видео до конца. Мы подарим Сашей э, фин модель, которую мы разрабатывали как раз для открытия второго магазина. Ты узнаешь, как ее получить в конце ролика. Сейчас мы начнем э, путешествие в зоомарке ЗУВЗУВ. Обязательно подпишись на канал, ставь лайк этому видео, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Поехали. Александр сейчас открывает э, второй магазин. Мы до этого его посчитали, да, ты открыл его, ну, в локации, получается, в местном районе. Смотрел до этого в Адлере. Сейчас мы идем, получается, в магазин, который у нас, типа, ветеран, такой самый мощный и жесткий, да, он находится вот здесь, где страна помидоров и огурцов и тыкв, да. На рынке. А что это за рынок, где он находится вообще? Слушай, продуктовый рынок, ну, типа, все в Сочи его знают, как рынок на Фабрициуса. Четыре года назад он, типа, здесь только начинался, ну, пять он начинался. И четыре года назад, когда мы приехали там, посмотрели, он был не особо развит. Потом я приехал сюда еще раз за какой-то малиной. И что-то я начал обращать внимание, какие машины приезжают на этот рынок. Вот, и понял, что, ну, вот в силу сочинского менталитета, как бы, люди на тачках, ну, разные люди, то есть неважно на какой машине, но в том числе... Люди там на тачках там, от 3 до 12-15 миллионов тоже здесь, <сёк> вот, и я подумал, что, ну, типа, классно, Это самые вкусные помидоры, да? да, да, да, ну, просто ментальность, как бы, этим людям, знаешь, ехать там в окей, в магнит, они вот сюда на своих паномерах, там приезжают и, и, и на других машинах, ну, да, и, типа, кто... им по кайфу здесь. Ну, да, кто бы думал, там, типа, локация на рынке и у тебя, в принципе, Слушай... такой... Да, это же, скорее всего, тоже люди, ну что, предприниматели, а на рынке пойти и поторговаться, понимаешь? в общем, они здесь, и мы приняли решение, что, походу, здесь надо попробовать. Вот, аренда это была. первый твой магазин. Да, да, да. Аренда была на начало открытия в два раза ниже здесь. Вот, Ну, нас предупреждали, что она поднимется. Uh -huh. Она поднялась в моменте, не очень подходящий момент. Тогда, когда мы еще не очень сильно там достигли каких-то результатов. Но, кстати, вот этот момент поднятия аренды, он тогда включил меня первый раз сильно считать считать и вообще что-то делать да, да вообще что-то делать и что-то там расти увеличивать ну надо же было компенсировать эту разницу У тебя получается здесь сошлась ну как бы адекватная аренда много чеков да получается да. потому что здесь на рынке постоянно толпа вот что не сошлось получается с тем магазином который у тебя был в торговом центре ну в торговом центре аренда была еще в два раза выше чем здесь ну, тут стоит отметить и мой опыт, но я о нем не знал перед открытием в торговом центре. Я потом узнал о нем от одного чувака и убедился в этом на своем магазине, что в торговом центре второй этаж для зоомагазина – это не айс. Я видел в Москве, как в торговых центрах, большие сети, крупные, есть на вторых этажах, но они, видимо, могут себе это позволить, либо ради представленности, либо действительно к ним люди идут на второй этаж. Вот. Но там один из минусов второй этаж – высокая аренда. Ну, наверное, там нужно было другие действия с открытия делать. Собственно, которые мы делаем сейчас во втором магазине. Но ты сейчас ну, тестируешь все равно, как бы делаешь ставку. Смотри, если говорить по этому магазину, то прибыль в нем выросла в два раза. Чисто можно так сказать, что количество сотрудников выросло, ну, во сколько, в два, то есть в три раза. Жень, привет. Саня, ты что тут устроил? Я на телевидении устроился, же. Здравствуйте. Здравствуйте. Чё упадем? Да, давай. Ой, он влажный. Подожди, сейчас я его протру. Как мне на днях сказала управляющая, типа язык не поворачивается, назвать тебя собственником, говорит, потому что в моем понимании собственник только делит дивиденды и курит бамбук. Типа, типа у тебя вовлеченность такая, что типа, я говорю, наверное, мы просто такие маленькие, чтобы, ну, типа, не быть вовлеченным. Собственник курит бамбук, ни разу еще таких не видел, но много слышал. Вот у нас лавочка появилась с этого лета. Да. Ведь возле зового магазина это, кстати, одна из штук, которую не посчитать фин-модели. Смотри, на рынке нет ни одной лавочки. Mm -hmm. Вот, например, старикам негде здесь присесть. В итоге мы решили поставить лавочку, потому что нам кажется, что она привлечет сюда дополнительное внимание. Типа, рано или поздно люди будут говорить, да где же здесь присесть покурить? И все будут говорить, да возле зоомагазина магазина лавочка есть. Она здесь одна единственная, понимаешь? Покупайте мягкий кофе. Да, да, да. А что сюда, сюда в брал? магаз. Да. Слушай, я столько всего взял, что, типа, э, мы точно знаем, что нам нужно еще в плане товара, но мы не знаем, куда это все размещать. Ну, типа, нет места. По поводу... По поводу Адлера ответ такой тебе. В Адлер мы ездили, э, ну так, условно, конечно, почти месяц. Ну там в неделю, короче, мы по два раза ездили в течение месяца. Вот. Сначала смотрели помещение, ориентировались вообще. Сейчас очень важный момент. Они ездили в Адлер, стояли на машине, смотрели, сколько народу пройдет, чтобы понимать, сколько чеков там типа за день. В разных магазинах, да, где-то был, получается, количество чеков, ну, прям резко меньше, чем в другом, да, магазине? Да, да. И непонятно было, да, почему, как бы там. Прикинь, мы приезжаем в Адлер, такие, утром, и э, дежурим там до вечера, чтобы утром взять чек mm -hmm. у конкурента и вечером взять чек. Приезжаем рано утром, ну типа в 6 утра встаем, чтобы доехать до Адлера, типа там снять чек, потом пойти позавтракать в Адлере. Mm -hmm. И ждем до вечера. Ну и типа вечером мы вот такие уже, размаренные. И потом я понимаю, что типа, блин, по сути же можно было просто вечером приехать и взять один чек последний, увидеть, сколько чеков было за день. То есть утренний чек не нужен. Mm. Благодаря онлайн-кассам, типа, не надо дежурить возле точки и проверять, сколько чеков конкурентов. Ну, конечно, если у него там не две-три кассы стоит, вот, если у него один аппарат, то... Подожди, а что ты говоришь, если онлайн-касса, ты что? Почему ну, онлайн-касса, ты подъезжаешь к конкуренту, ну, либо к нам. No. Я же понимаю, что к нам тоже приезжают конкуренты, no. снимают чеки. Ну, вечером, допустим, у меня в 7 часов закрывается магазин. No. Ты приезжаешь без 5-7. Берёшь, покупаешь у меня какую-то фигнюшку, Но. вот, и в этом чеке видно, сколько, какой номер чека. А, то есть, типа, 85 Допустим, 85, чеков. да. Ты понимаешь, что за день было 85 чеков, и все. Утром не надо брать первый чек. Мазефака. Да. Если вы хотите, получается, где-то открыться, да, нужно да. посмотреть, сколько чеков. У конкурентов, либо... У, допустим, ты выбираешь себе локацию, значит, где ты должен открыться, чтобы, допустим, нет конкурентов, допустим. Mm -hmm. а, вопрос первый какой, почему их там нет же, конечно. No, там, да. где нет конкурентов, может, там и, и, не, и не надо тебе открываться, правильно? Но ты, допустим, для себя нарисовал, какие соседи тебе нужны, чтобы там было классно для тебя. No, ты да. пошел тогда у соседей снимать. Ну, соседи там какой-нибудь какая-нибудь там выпечка, блин, какой-нибудь mm -hmm. там товары для дома, я не знаю. Пошел у них, снял чеки, посмотрел, сколько у них людей. Uh -huh. Может быть, ты потом с ними договоришься, там, разместишь у них какие-то визитки, либо... Ну, то есть ты понимаешь все равно, какой трафик вокруг тебя. Uh -huh. вот. Ну, вот кто-то смотрит сейчас, что бы ты после этого, вот фин-модель, да, посчитали. Количество чеков, чтобы было... Смотри, быть, ну, мы посчитали с тобой фин-модель. Uh -huh. И пошли искать под нее помещение. Mm -hmm. Потом мы видим помещения другие, не соответствующие фин-модели, но классные по нашим как бы каким-то меркам, mm -hmm. которые мы себе прописали. По нашему там чек-листу, грубо говоря, mm -hmm. да? По поиску помещений. Берем это помещение и начинаем под него переписывать фин-модели. Все, помнишь, мы тебе еще раз звонили. Да, по-моему, да. мы тебе два раза звонили, потому что два разных было помещения. у да, и... вас вкладок, я помню, штук 5, там, по-моему, было сколько там. Типа новый, еще открытие, да, еще да, открытие, да. еще открытие. Когда открытий. заходишь в новый магазин, у нас, по-моему, порядка шести или семи вкладок это все разные фин модели мы пересчитывали короче мы тебе звоним говорим вот такое помещение надо посчитать финмодель модель потом еще раз звоним говорим теперь вот такое помещение надо под него пересчитать фин модель и не билось не билось. Ну, не сходится там. Да, мне не нравится окупаемость. Прибыль. Мне, мне то не то нравится, сколько не... надо вложить. И когда он говорил, не билось, не билось, не билось, это сегодня устраивала прибыль, которая будет на его текущее вложение. Ну, например, там магазин будет окупаться там пять лет, например, или два года, там, ну что-нибудь такое. Ну да. Так вот, э, потом я думаю, что ж такое, что происходит? Ну, не получается. Mm -hmm. Я прям говорю, Саша, в смысле говорю, подожди, что, пора закрывать этот бизнес? Ну, типа, что-то не сходится. А потом я подумал, думаю, подожди, мы берем помещение и считаем под него фин-модель. Uh -huh. и я говорю, подожди, мы возвращаемся к первоначальному варианту. Uh -huh. Мы рисуем фин-модель удобную для нас, там, с большими вложениями, но мы готовы к этому, uh -huh. или с минимальными вложениями. И мы под эту фин-модель, несмотря ни на что, мы ищем помещение. Ну вот сейчас мы открываемся в таком. Uh -huh. Прикольно. То есть, все, вот если это помещение классное, ну вот типа все, прям ты расставил но оно не подходит под твою фин-модель, в которой ты уверен дало это помещение. Сколько помещений ты прикинул? Да не очень много. Наверное... Блин, ну около 10, наверное. 10 помещений да. ты посмотрел. Да. да, в итоге мы нигде не... А, мы в одном вообще прямо открывались уже. Ну, типа, вот прям э, я в... сегодня воскресенье, в понедельник в 9 утра я ему звоню и говорю, через час я у вас подписываю договор. И в это же воскресенье, через пару часов... Uh, <звучит> я еще раз все обдумал, mm -hmm. еще раз взял все то, что мы там увидели и сказал нет мы не будем там открываться и <свят> позвонил ему в 9 утра я сказал извини чувак мы не будем у тебя то есть 7 утра ему звонок да но мы но самое есть главное все. в таких есть маленьких городах все равно позвонить человеку сказать мы не будем у тебя открывать. ну что, обязательно ну, конечно ну, да да, да. Судя, ли с... ты будешь открываться потом суши но если он девелопер сегодня у него здесь помещение завтра оно у него в другом районе и ты опять с ним пересечешь ну, и вообще человеческие отношения ну, согласен да. а по фильм модели вот допустим вот который ты сейчас помещение открываешь ну сколько у тебя там вложений сколько окупаемости сколько там товаров? Лара. Смотри, там, там на пике э, финансовый поток будет, по-моему, 1600. 1600. Ну, минус миллион 600 да. На стадии открытия там а, 1200. На стадии открытия минус, минус миллион 200. Да, минус миллион 200. А сколько прибыли потом на пике будет приносить? Вот когда миллион 600 достигнем, то есть миллион 200, <coughs> в течение, по-моему, 7 месяцев еще 400 мы будем докидывать. Ага. Вот. А, ну постепенно, не сразу, mm -hmm. а постепенно. Потом мы выходим в ноль. Mm -hmm. По-моему, на девятый месяц восемь тысяч прибыли. <звы> вот. Но это, знаешь, свои какая тема. Мне, конечно, кажется вериться верится в лучшее, что мы быстрее ко всему к этому подойдет. Ну ты самый, ну, все понятно, да. что это негативный Это, сценарий, это пессимистично, да, да это да, негативный да. И то он тебя устраивает, и то а, ты ну, в него да. как бы идешь. Да. Но он, скорее всего, будет лучше, да, там? А и, лучше, слушай, мы вкладываем первые три месяца в маркетинг каждый месяц по 80 тысяч. Угу. Это для меня впервые вообще я это делаю. Типа это большие деньги. Угу. Вот. Но, типа, я иду на это, потому что, во-первых, потому что мне хочется это попробовать mm -hmm. и посмотреть, насколько реально это влияет или не влияет на вот эту, на ситуацию окупаемости с, с нуля, с момента открытия. Mm -hmm. Потому что в этом магазине при открытии не было ни капли маркетинга, кроме того, что по забору, по этому окраине рынка были развешены там три баннера с какой-то информацией. За три недели до открытия было написано «скоро открытие», потом там я оторвал липучку определенную, было написано «дата открытия». Ну все, кроме этого, маркетинга не было никакого. Мы же открывались как интернет-магазин а, и работали три да. года как интернет-магазин, да. Ну рабо работали много, денег было просто, ну там, прибыль вообще там, ну типа, Купались в я, не, я не знаю, сколько раз мы его хотели закрыть. Когда мы здесь открывали, здесь вверху висела такая пластиковая штука, ну типа зоомаркет Зувзув. Вот там, где для собак было написано «для кошек», вот в маленьком окошке. А вот здесь, для грызунов, там было написано «для собак» маленького. И все, И он был белый, прозрачный, как аквариум. Ну и то есть стеллажи стояли чуть по-другому, и как бы за прозрачными окнами было видно, что там какие-то корма, короче, и так далее. Через два года я его обклеил вот этой штукой всей. А эта вывеска, ну, типа, типа классная на сегодняшний момент, она переехала сюда со второго магазина, который закрылся. А, я понял, да. понял. Ну, смотри, здесь 64 квадрата помещение. 64 квадрата. Да, ну, мне хочется, вот сейчас, представляешь, после всего того, о чем мы говорим, мне хочется реально в нем измерить полезную площадь. То есть я типа плачу аренду за 64, но по факту, вот смотри, всякие столбы там, там, там где-то отступы, там какие-то коммуникации э, зашиты эти коммунальные, короче, там в короб, которые отодвигают меня. Я вот, например, посчитал, там такая труба идет, она отступает, по-моему, там, вот смотри. Типа она, короче, вот здесь отступает, вот видишь. Вот, но она длиной во все помещение, 8 метров. Mm -hmm. Типа я посчитал, а, если вот ее ширину умножить на длину, это, короче, 2 квадрата. Типа, по идее, если пойти к собственникам, там, туда-сюда начать, можно платить в месяц на 2000 тысячи меньше. Смотрите, а ты вот эти вот стеллажи, да, получается? Да. Вот эти стеллажи. Те стеллажи эти с лампочками, да, получается? Ну да, это типа от производителей фирменные. Да. А, как, а как ты их взял от производителей? Они предоставляют их. Если соблюдать их коммерческую политику, да. в целом они и так предоставляют. Кто-то дает вообще там даже документов, типа не просит. С кем-то подписываешь документы, и, например, после закрытия того магазина некоторые стеллажи прямо приходилось возвращать в том же там, количестве полок. Там, ну типа подотчет, короче, mm -hmm. типа возвращал. А, ну прикольно слушать, что это. Да, да, да, да. Но есть некоторые, у которых так там там. ты закрылся и такой им звонишь, говоришь: типа, заберете оборудование. Они говорят, да, нам некуда. Ты такой, ну тогда я его заберу себе, они говорят, ну да, типа мы все равно его выкинем. Mm, вот такая тема, правильно. да. И да, ты. ты забираешь его себе, и mm -hmm. когда закрываешься, продаешь эти стеллажи по 3-5 тысяч. И Бонус это, тебе да. за все грехи, которые да, на тебя да. свалились. У нас был с Александром план, да, такой, что, ну, вот всякие маржинальные товары, вот такие, да, где, ну, с, ну, самая большая наценка на того какой-то товар. То есть, она прикольная, типа как аксессуары в Газпроме. И рентабельность всего магазина была 23 процента. То есть, когда продавали на 100 рублей, рентабельность была 23 рубля, например. Сейчас она выросла до 27. Сколько у тебя есть оборот а, всего магазина? Это... Смотри, как прикольно получилось сейчас ноябрь, ага. да, в октябре девочки типа сами поставили себе такую спортивную цель: типа, ага. сделать 2 500. И сделали ее. Мы, короче, решили сделать в августе такую штуку. И типа, ну, мы их предупредили, объявили мотивацию. И в августе не получилось. Что-то в августе сломалось. Ну, в торговле в целом. Mm -hmm. То есть там вот что-то произошло не так. Не получилось. В октябре они, типа, сами себе поставили цель, сделали ее. И мы даже не предлагали никакой мотивации. Но мы, конечно, после этого дали э, небольшую премию там, всем консультантом, управляющему, да, и старшему кассиру сделали, да. Ну, итог в том, что как бы за этих маржинальных товаров, да, там 4% типа подняли, ну типа, что это за фигня? В обороте это получается плюс 100 а, тысяч. Вот они. Это 4% с половиной миллионов. И это уже, получается, вся аренда, вся коммуналка, все вышлась, и эти 100 тысяч уже получается как бы ну сверху бонусом. А, не прибыль? Да, то есть они ну, ну, сразу падают в прибыль. То есть, когда вы продаете, условно, там, на миллион, то это ноль, да? Там, если вы продаете на, там, на полтора, то это, например, 100 тысяч прибыли. Два миллиона — это там, уже, например, 200 тысяч прибыли. Но при этом я тебе хочу сказать, что у нас практически нет жалоб, что типа у нас завышенные цены и так далее. То есть мы повышаем рентабельность, но мы помещаемся в среднерыночные цены. Ну да, но это вот как раз твоя работа с поставщиками, со всеми делами, да, когда Либо мы еще работаем так с клиентами, что типа клиенту по кайфу прийти к нам, чем там куда-то на 10 или на 100 рублей дешевле идти покупать. Ну да, мне всегда приятно, да, там за аксессуары давай вот так вот покажем кошечку там. Ну такие купить, ну и как бы, ну и пускай она чуть подороже, да, там. Но есть прикольные штуки, зато такие, да. Ну в целом надо иметь любой товар. Вот и вот такой... Которую стоит там, сколько? 40, по-моему, она стоит. Есть то, что стоит 40, а есть вот. то, что А стоит... есть то, что 495, вот да. такая штука, например. Типа раньше мы затаривали магазин только классными товарами, только дорогими. Типа такой премиум класс. Вот, но это было только нам в минус. Ну вот, опять же, понимаешь, вот смотри, вот амуниция. Uh -huh. Это высокомаржинальный товар. А, вот смотри, что было раньше. Раньше в основном было вот такое. Вот смотри. Ну вот, сравни ну это стоит дороже в тоже примерно ну, это в 600, 600 рублей это да типа но посмотри, что это Это люди приходят это уже называется вау wow док но это такой же производит эффект вау wow. вау wow. и что 805 Единственное, да конечно что здесь происходит это не случайная покупка uh -huh. то есть человек пришел увидел и такой типа так получу аванс зайду заберу но тем не менее. Ну или он покупал часто вот такую штуку, она у него там, допустим, ненадолго хватала, и он ее хочет там по что-то купить. Ну типа, прикинь, он идет с собакой гулять каждый день, и на ней вот это. Ну это же кайф. Саша, я тебе серьезную конкуренцию хочу составить по доставке в Верхнем Тагиле. Переходите на сайт zootagil.ru и заказывайте там. На самом деле у меня в маму магазин. Я не знаю, в видео я это говорил или нет. У нее тоже зовут товары, но у нее очень маленькое помещение. Я думаю, тоже с ней видео сделала. Пандемия, там все дела. У нее как бы... Ну, много там, типа, на доставке, да, там люди хотят купить, а магазин закрыт там, либо не вывозят, либо ну, никто не знает номера телефона. И, в общем, мы делаем такой агрегатор, где просто человек может заказать, и ему привезут в рамках города. А город — это, ну, типа, 10 тысяч человек. Там очень просто доставлять и, ну, в общем, посмотреть этот сайт — тоже прикольная тема. В смысле, вискос, педигри, mm -hmm. чати. А, вот да, это же компания Марс. Ну, типа, сникерс, mm Марс, -hmm. батончики. Короче, когда мы открывались, этого не было. И потому что, типа, мы считали, что это, типа, низкого качества продукт. А, вот эти имеющиеся. Да-да-да, и мы, типа, не готовы людям продавать плохого качества продукт. А потом, когда я ездил на бизнес-молодость, mm -hmm. и там, типа, когда я работал с Аллой Милитерой, mm -hmm. она, типа, послушала меня, говорит, ну, типа, расскажи, что у тебя там. Ну, я рассказываю, рассказываю, и она говорит, ты закончил, да? И она мне после этого, типа, матом говорит, типа, ну, только матом говорит, ты офигел? Вот так. Я говорю, в смысле, я балдел, типа, нифига, с оскорблений начинается uh -huh. тема. а говорит, ты офигел? Я говорю, почему? Она говорит, слушай, я в этой теме не шарю вообще, ты, говорит, типа перечислял, чем ты торгуешь, говорит, а где, говорит, вот этот вискас? говорит. Да, Да, да, да. Я говорю, ну, типа, это фигня. И она мне тогда рассказала, она говорит, послушай, типа, когда ты человеку говоришь, что ты покупаешь, типа, фигню, uh -huh. то это все равно, что ему сказать, что ты тоже фиговый. Ну, типа, говорит, выйди сейчас на улицу и скажи кому-то, что кто-то, типа, хреновый. Ну, типа, скорее всего, типа, в бороду получишь сразу. Да-да. Ну, вот, поэтому, говорит, ты что можешь делать? Во-первых, во во ты можешь, типа, человеку сказать, типа, есть продукт лучше, uh -huh. не оскорбляя продукт. Вот, и тем самым, типа, повысить чек и улучшить кормление его, там, собаки либо кошки. А, говорит, скорее всего, он просто не знает о том, что существуют продукты лучше. Ну, просто да. потому что по телеку это не показывают, а ты, ты, ты, типа, торгуешь профессиональными кормами. И второй момент, она мне говорит, скорее всего, он даже первый был, она говорит, а сколько ты собираешься денег в рекламу магазина еще бухать? Я говорю, ну не знаю. Она говорит, а вообще у тебя есть бабки на рекламу? Я говорю, ну вообще-то нет. Она говорит, а ты знаешь, сколько, говорит, миллиардов долларов Вискас, ну компания Марс вложила в рекламу своих продуктов? Я говорю, нет. Она говорит, очень много. И говорит, ты просто поставь это в магазине, и люди придут на него... А ты внутри магазина можешь им рассказать, что продукт есть лучше. Ну, да. Короче, я ушел домой, через два дня во мне эта тема растворилась. И уже на след... А я был в Москве. Здесь был один продавец, только И уже на следующий день стояли эти два стеллажа. Я их не поставил наперед. Ну, uh -huh. типа здесь маржа низкая. Ну, да. Но когда человек открывает, он все равно это видит сразу. У тебя, получается, по морже, как в магазине, да, там, где жвачки, сникерсы, там у тебя более маржинальный товар, да. У да, краса. да. Но смотри, в чем прикол. Когда мы это поставили, понятно, что стоит дешевле. Но там и качество продуктов, у этих продуктов еще другое. Производят, типа, для другие штуки вот эти, да? Я, вот я за это не утверждаю, но да. мы же знаем, что там качество продуктов некоторое. Давай спросим, смотрите, другое. кто знает... То же самое, <смех> или нет? Слушай, Им я, же реально могут другое да? Я, я сейчас не буду называть бренд, но, короче, была тема в Сочи, когда котов приводили с заболеваниями типа, ну, желудка, кишечника угу. в сочинские клинике. И потом здесь я разговаривал с людьми, оказалось, что, ветер... ну, типа, вот одна клиника, ему приводят там уже десятого, и симптомы те же самые. И он говорит, чем кормите? И все отвечают, что корм... кормили одним кормом. И потом ветеринар говорит, подожди, а вы его где покупаете? И, и все говорят, а там акция была какая-то сумасшедшая, типа цена вообще была вот такая. Uh -huh. И когда люди тоже самое взяли в зоомагазине, проблем не было с ЖКТ. А когда брали там, то есть какая-то там была вот такая партия. Uh -huh. Я хотел добавить, знаешь что, что когда в Сан-Сити он стоял у меня в торговом центре, uh -huh. где аренда была 2000 за квадрат, вот этот товарищ под собой даже аренду не окупал. Со, со, со своей маржой, uh -huh. со своей даже интенсивностью продаж, но у него же стоимость же низкая, uh -huh. все эти стеллажи даже не окупали аренду под собой. Но uh -huh. все равно он там был, потому что это магнит. Ну, магнит в смысле все приходят за вискосом, а им потом продают ну, корма более высокого качества. И смысл такой, что... Ну да, профессиональная корма не рекламируется же нигде практически. Да, и когда в сетях вы видите большую акцию, ну, может быть, что это не то, что вам нужно. Так, мы затронули тему про инвестиции, то что э, ну, у Саши прибыль там, например, 200-300 50, 300 тысяч, но помимо этого он берет там скамейки, стеллажи, э, дополнительно вкладываешь в товар, да, получается. У тебя очень много товара своего выкуплено, когда мы с тобой начали работать, у тебя было 900 тысяч товара по себестоимости и 600 было, из них ты должен был поставщику. Да. И сейчас у тебя с товара где-то сколько ты говорил? 20, 200, 200 примерно. 200 да. примерно. И все так же у тебя 600 условно ты должен поставщику. То есть да. у тебя товара стало охренеть, оборудования стало много. Да. Упаковка, в принципе. Ну, уже приятный да, магазин. Да, да. Мне нравится фраза, она мне нравится, но я не такой. Она звучит типа следующим образом. Скромность в быту и большие амбиции, ну, типа это залог миллиардеров. Вот mm. у миллиардеров, типа, правило вот такое. Ну, типа, вот со скромностью туговато, наверное, у меня. Ну, смотри, у тебя все равно получается сейчас направление ютуба, магазина, второго магазина сейчас, но все равно у тебя будут деньги оставаться, то есть ты не будешь там все тупо тратить, да, которая приходит. Я уже так, смотри, на тот магазин, значит, 800 кредит и там порядка 600 своих. То есть, получается, ну, практически 50-50. Да. Ну, <свят> еще вот докидывать буду свои. Есть э, просто предприниматели, которые там зарабатывают деньги, откладывают их куда-то там. И даже никуда, не знают, куда инвестировать. А у тебя, по сути, есть такая возможность. Ты можешь докладывать в магазин, там, во да. второй магазин, в третий магазин. И, в принципе, они у тебя окупаемые. Ты, да. ты даже можешь открывать магазин и продавать его как бизнес. Ну, типа, да, да. Я могу и без докидывания. Ну, типа, я знаю, как без докидывания. Просто мне хочется определенный формат, определенную скорость, определенное количество товара в магазине. Короче, если бы у меня были все те же самые знания, которые сейчас, я бы мог открыться на меньшее вложение. Не сильно, но на меньше. Либо вот не докидывать, вот месяц на старте. Ну, и даже я... нет задачи не докидывать. Ты можешь докинуть да. и быстрее, да, быстрее мне... ускориться да, в разы. Да, конечно. По мне... деньгам это ну, выйдет, что ты, например, ну, потеряешь там две недельки, но зато как бы кучу времени ты сэкономишь. То есть ты можешь вложиться деньгами можешь там своими навыками да и непонятно на самом деле сейчас в твоем случае что дешевле да. когда ты деньгами да. вкидываешься либо ну, вот ты физически да, да там начинаешь как называется youtube в, ко ну, в, проекте, в котором проекте котором да, вот тоже сюда. Ну, я на. работаю с, с артемом с артуром с чуни это Ребята из сериала «Непосредственно Каха». Сейчас фильм вот вышел в кинотеатрах. И то серии... вышел непосредственно Каха, да, называется? Да, да. Ну, я, я, мы начинали вместе всю эту историю mm -hmm. 7-8 лет назад. То, ради чего мы это открывали когда-то, YouTube, оно не работало. Никто не верил в YouTube, рекламодатели не платили тогда. Потом я вот ушел в зоомагазин, а потом там что-то начало собираться, как-то это все выстрелило. Mm -hmm. вот. И мы с Артемом снова связались. Он мне сам говорит, типа, слушай, тут как бы дела пошли. Так, типа... а сейчас вот смотри, я, извиняюсь, что перебиваю, сколько самое большое количество просмотров, ну, там, просмотрим же, Ну, у нас есть, нет, смотри, я говорю про сериал, а мы сейчас с Мы вот вот новый канал создали, как да? Называется? Он, он называется Артем Карагос, но он посвящен, Артем Карагос, да, он посвящен автообзорам, ну, типа, смотрите, там все с матюками, там типа, ну, 18+, да, я всегда говорю, что возможно, вам не понравится контент, который мы снимаем. А это ружье. Хорошее ружье. Но самый большой ролик просмотрел сколько человек? По-моему, шесть. Шесть миллионов человек. Первый, последний называется. Первый, последний И общее количество подписчиков? Сейчас миллион двадцать тысяч. Или сегодня? 20 тысяч. Да я смотрел там, на самом деле, про э, сочинского бомжа, когда его переодели, сделали из него человека, и он обсуждает машины. В салоне автомобиля Audi RF7, то сразу в глаза бросается качество отделки этого автомобиля. Ну, формат очень прикольный, на самом деле. И... Это живая история. Слушай, нам до сих пор задают вопрос, а настоящий ли бомж? Насо... Подожди, настоящий, настоящий ли бомж? Настоящий. Ну, настоящий. Бомж настоящий. Ну, он уже не бомж, он уже с квартиры, он уже на работе у нас, как бы. У него все хорошо, он уже помогает там иногда своей семье даже баблом. Итак, если вы находитесь вот где мы сейчас находимся на Мамайке. За маркет это Саша. <laughs> так, подписывайся на канал, да, ставь лайк, да. жми колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Сейчас мы идем на второй магазин. Ну, тут какой-то район, да. И на этот район ты будешь приземлять весь трафик, да, ну, районский, чтобы да. был в шаговой доступности. Да. Слушай, это типа мой район. ну, типа я живу на этом районе. Ага. И мы вот ездили в Адлер, потому что нам казалось, кажется, до сих пор, что. В Адлере нужен классный зоомагазин. Ну, мы же типа считаем себя классным зоомагазином. Mm -hmm. Ну, он там есть, там есть как бы хорошие зоомагазины. Вот, но ну, типа нам хочется тоже типа быть там. Вот, но вот мы туда не едем, и в ближайшее время мы туда не поедем. Мы подкопим сил, подкопим э, прибыли ежемесячные, чтобы там вывести всю эту историю. Вот. А Мамайка, типа, я здесь живу, и вот, типа, это то, что под носом ты не видишь. И потом, когда я понял, по, уже по ощущениям, что в Адлере мы не откроемся, .ot. знаешь, как по ощущениям, вот помнишь, типа, мы говорили у тебя, что э -э -э, я говорил, что, типа, я многие вот эти слова, по типу, там, рентабельность, там, вот это, вот, типа, я знал эти слова, и, и многие знают эти слова, вот, но в один момент этот пазл собрался. И теперь, типа, даже не произнося эти слова, ты просто куда-то смотришь, видишь какие-то цифры, и у тебя там чик чик чик чик чик все как будто вот собирается так вот, все в цветах, все ярко, все понятно. Оцифровывается. И смотрите, Саша, получается, 10 магазинов, да, там, аренд там посмотрел. Он живет в этом районе и, по сути, открывается, там, сколько до тебя пешком идти до сюда, примерно, плюс-минус? Ну, минут семь. Минут семь пешком до этого магазина. В принципе, он открывается под носом, да, там э, прочитал аренду, средние чеки, окупаемости. Как ты думаешь, вот, например, открывать без фин-модели и с фин-моделью. Ну, вот, например, ну, условно, мы с тобой фин-модель не почитали, и ты бы где открылся? Я не бы сходил. вообще открылся где угодно. Есть, без как... фин-модели ты имеешь? Да. Ну, я бы мог открыться где угодно. Ну, так... типа, просто вот мне понравилось, что-то там я прикинул, ну, я открылся бы. Ну, и все. Ну да, да. но эффективнее получается, что, на цифрах? То есть ты вот эти все магазины пересматривал, что цифры не сходятся, не сходятся, не сходятся. Сколько, я же там, 6 или семь финмоделей. То есть победа, ну, то есть, условно, там, как сунзы, да, там, типа, надо разглядеть победу, да, а потом уже, типа, боевые действия. Ты в этой финмодели, да, там приходишь, например, вот видишь, да, вроде дом, да, обычный, ну, вроде понравилось, да, вроде там, все нормально, по фин-модели не бьется. Все, нафиг. И потом не бьется, не бьется, не бьется, не бьется, не бьется, не бьется. Бьется, все устраивает. Еще и как бы рядом, еще и в принципе по трафикам, по чекам, по вложениям ты готов, если что, к этим рискам, да? да. И ты такой, все, открываем. И получается, не везут вывеску, да, к нашей съемке. Да, сейчас мы пойдем к магазину и посмотрим. На самом деле, как бы, мы допускаем вариант, что здесь тоже же может не получиться ничего. Ну да, это Есть предпосылки определенные, к нам уже приходят люди, мы еще не открылись. Мы разместились на картах, мы разместили вот здесь на въезде вывеску. А что ты размещаешь? Дубль ГИС, Яндекс? Ну да, Google. И, ну, Google тяжелее. Там они шлют код тебе на почтовый адрес, там, только когда ты подтвердишь. А Яндекс и Дубль сразу, типа, делают. И мы еще во дворике, мы заходим вглубь. Здесь стройка, типа, она еще здесь будет год. Как плюс, вот здесь подъезд у людей будет. Но, ну, естественно, а -а -а. мы же не рассчитываем на трафик этого дома. Когда Но он там да. заселится, да. продастся, как бы. Вот, мы рассчитываем, что тут откроется сетка на первом этаже какая-то продуктовая, потому что у них там большая квадратура, uh -huh. это будет типа нам плюсом. Поэтому мы тратим деньги на маркетинг, привлекая сюда уже клиентов, то есть мы во ВКонтакте ведем рекламную кампанию, где обозначено, что 5 декабря официальное открытие здесь. — Мне сейчас зашел на педикюр? Да. Купил. Слушай, они тоже ждут нашего открытия, потому что и мы порадовались, что они здесь есть, потому что а, процентов 70 нашей аудитории – это женщины. И даже когда заходит мужчина к нам, то примерно каждый третий звонит жене. Чё то надо? есть все равно, все, все равно наши клиенты, женщины, даже если приходят мужчины. Это привезли тебе что-то? Это опять Марс, кстати. Это Марс, Вискос, да, это опять вискос, да. да, да, да. Есть детская площадка у тебя здесь. Она будет переноситься. Вот э, дом достроят, ее перенесут в другое место, она не будет нам мешать здесь. Ну, она и так нам не мешает. Ну, по сути, детей раз оставили, купили у тебя товар. Ну, да, опять же, женщины приходят. Да, понимаешь, да То есть, да, как да. бы, все здесь сходится. Ветклиника с обратной стороны. Мы созванивались с собственником ветклиники до того, как открыться. Я ей позвонил, говорю, слушайте, мы там вот планируем я говорю, как бы, вы как планируете там завозить товары для животных, чтобы мы там с вами не, ну, типа, не душили друг друга, не боролись, типа, вот. А она сказала наоборот, типа, классно, что вы будете здесь, если вы будете открываться, типа, классно, что вы тут откроете, потому что много чего спрашивают, то, чего у нас и нет, и никогда не будет, это то, в чем, типа, мы не разбираемся. Вот, и типа, скорее всего, мы друг друга дополним, поэтому мы на этом фоне как-то так... Ну, по-деловому сдружились, что ли, приходили в гости, знакомились, потом... Итак, мы перенесли на другую сторону, и Саша связался с клиникой для животных, да, там, э, поговорил с ними, не состоят ли они конкуренцию. Они говорят, нет, на самом деле круто, что ты здесь открываешься. А, прикиньте, сколько всего факторов, да, там, цифры, показатели, какая-то внутренняя чуйка. Вот меня иногда спрашивают, типа, интуиция, да, там, типа, интуиция, интуиция, типа, вот здесь мне понравилось, типа, открывать, не открывать. Но когда у тебя есть интуиция, что да, открывать, есть финмодели, есть там договоренности с товарами для, ну, с клинка для животных, э, флэйра, там, э, чеки, финмодели, там, 8 штук, там, конкурентов. Ну, как бы вероятность, не, не факт, да, что все выстрелит, но вероятность того, что выстрелит, ну, намного-намного-намного выше. На самом деле, по поводу интуиции, знаешь, что хочется... по поводу интуиции, лицо? Хочется добавить. Прочитав и просмотрев определенный контент, как в книгах, так и на ютюбе. И проверив это в жизни, хочется сказать по поводу интуиции, что это не та эфемерная штука, которая типа рассматривается как талант, знаешь, с рождения. Вот Есть у человека интуиция или нет? Интуиция это вот как раз таки... Я к этому сам пришел. Я не верил в интуицию. Мне говорили со стороны, что у меня там где-то есть интуиция в каких-то там вот отраслях. Что такое интуиция? У тебя есть знания, у тебя есть база данных определенная в голове. И чем она больше, чем она опытнее, тем круче срабатывает твоя интуиция. И тебе говорят, блин, классно у тебя интуиция, ты вот как знал, что надо там открываться, да? На самом деле это просто данные, которые у тебя были, они собрались, ты пошел открыться. Кто-то называет это интуицией. Вот. Ну да, вот на примере себя расскажу, что ну, вот я много учетов данного внедрял. Очень много предпринимателей внедрил учет, там транспортной компании, там, клининг, там золотовары, да, я Саша работал. И когда попадается плюс-минус какая-то тема, у меня уже стирается вот этот товар, там еще что-то. То есть у меня уже схема, схема, схема, схема. И чаще всего, как бы когда собственник смотрит на все эти цифры говорит: блин, мне же надо там еще вот это, вот это, вот это. Очень много народу, да, там прошло бизнес-курсы какие-то, и типа знает, что ему делать. Но есть единицы, да, которые прям реально понимают, что такое средний чек, что такое там, э, покупать да, товар, который высокомаржинальные, чтобы он не залеживался. Как замотивировать команду, как выстроить грамотный учет, чтобы это все дело можно в конце месяца было выдать там, зарплату там, и ну, мотивацию, то же самое выплатить. Это тоже дофига делов. Думаю, ты смотришь меня и понимаешь, о чем я. По поводу команды, тоже, знаешь, сейчас такая тема. Типа команда, команда. Сейчас, сейчас мир очень быстрый. Ну, типа есть вот эта фраза, хочешь идти быстро, иди один. Хочешь идти далеко, иди вместе. Yes. И вот на старте, конечно, ну, типа все же делают один. Ну, нет там денег, нет там, ну, попробовать получится, не получится. Вот. И команду, конечно, как мне кажется, типа если у тебя нет к этому какого-то опыта, ну, может быть, ты работал где-то наемным сотрудником, был каким-то там начальником отдела, ты вроде как знаешь, как собирать команду. Но опять же, когда ты начнешь будешь начинать свое дело, вряд ли у тебя сейчас столько что бабок, чтобы сейчас что собрать Я что думаю, так, ты что, с ума сошел? Нет, типа, если я руководил людьми, я зря как набрать команду, а то еще две разные вещи. А, ну, может быть, это. так. Тебе, да. типа, тебе типа дают готовую, знаешь, там. Либо Но... ты подбираешь и как-то знаешь. Я, там... я это сейчас говорю к тому, что, типа, сейчас, допустим, кто-то смотрит, там хочется открыть зоомагазин, и такой думает: блин, ну еще типа команда. Ну, типа, забей пока на эту команду. Ну, типа, потом. Ну, на команду нужны деньги, конечно. Ну да, ты помнишь, первое время брал просто помощника, да, там, продавца. Да. Потом еще одного продавца, и как бы да. вот за счет этого... А потом этом... просто я устал сам. Ну, типа, я реально э, в один день, типа, себе сказал, типа... Ну, во-первых, я наконсультировался сам людей. Мне кайф общения с людьми, типа, я социальный психотип. Вот. Мне реально это было классно самому. Мне реально было классно просвещать людей. Я испытывал моральные какие-то удовлетворения от этого. А вот. потом просто, ну, типа, ну, сколько можно? Ну, типа, пора идти дальше. И плюс усталость какая-то. И я подумал, что, типа, ну, дальше так я не, не хочу идти. Типа, надо что-то делать. Либо чем-то заниматься другим, вот. либо, поскольку здесь уже есть какой-то опыт, выйти в расходы в набрать больше людей, потом, ну, но осознанно так, чтобы это потом окупилось, типа, и пойти вот в расширение штата и идти дальше. И, ну и вот, то есть, на самом деле, еще, что сейчас, какое ноября? 28 ноября, 28, да. да, сегодня типа техническое открытие второго магазина, но оно... Все настолько пошло не так, поэтому хорошо, что сегодня техническое открытие официально 5 декабря. Все увид... как обычно идеально, идеально открыл магазин. Идеальный Саша. Вообще да, все сейчас, идеально. Сейчас увидите наполовину заполненный магазин. То вот мы сейчас идем в этот открывающийся магазин. Вот познакомлю вас с, тоже с Сашей, Александр и Александра. И э, она вот работает с 10 декабря. О, с 11 декабря прошлого О, блин, года. Блин, блин. То есть вот, вот год будет, как она работает. Это и... вот через месяц я взял, получается, как мы интервью записали, то еще. Да, да. Это ты... такой управляющий, да, у тебя ну, двумя получается. Да, вот слушай, так... я... это вот знаешь, типа, когда вот я говорил, что я устал, типа, я такой, типа понимаю, что мне нужна другая лопата для того, mm -hmm. чтобы откопать э, вот эти клады под названием, ну, люди классные. Ну да, и да. И да. я, видимо, подобрал ее, начал как бы откапывать, и Саня типа у нее по-другому, типа, в голове. Вот. Но начинала она также, там продавец, консультант там, с поставок, с таскания мешков там. И, ну, и сейчас этим занимается периодически. Все, да. снимай. Да, вот она. Ну, вот мы во втором магазине. Здесь 35 квадратов общая. Торговый получается 31 с половиной. Ну фактически он в два раза меньше, чем тот получается. Вот когда мы его торговым оборудованием начали заполнять, оказалось, что не такой уж он и маленький. Это, что, кстати, торгового оборудования не так уж мало, да? Да, Покупать. да, да. И, ну, то есть он преобразился, что в него можно, в принципе, нормально товара вместить. Ну, это как раз, типа, если там кто-то что-то планирует, то не обязательно там 64 квадратов брать. И... На самом деле, если же так посудить, когда мы взяли 64 квадрата, угу. ну, в какой-то степени это можно оценить как неадекватность. Ну, понимаешь? Одно дело, что у нас был товар, у нас тогда там может быть на миллион сто, на миллион двести, было товар, который для интернет-магазина был. Mm -hmm. У нас были какие-то клиенты уже, вот, нам осталось тогда только на карты нанести, типа как точка самого возраста, там, ну и, и ловить какой-то трафик попутник. Вот, а так-то 64 квадрата открываться с нуля, ну, типа, я фиг знает, что нужно иметь, какой опыт, сколько бабок, чтобы, типа, залезть в 64 квадрата и там затариться на двушку туда, типа, это вообще. То есть, если вы хотите снять 64 квадрата и затариться на 200 тысяч, ну, как бы... На, на 2 миллиона, я имею в виду. А, на 2 миллиона? Да-да-да. А ты ну, на сколько? Ну, сейчас 64 квадрата? А, у тебя... Же при... там в складе 200, прям. А, у тебя до этого сколько было на интернет на складе? товара? Да. А, ну, где-то единица, но по тем ценам. А, то есть у тебя вообще дофига было товара? Ну, ну не дофига, нет. два раза меньше, чем там сейчас. Mm -hmm. Ну, ну ладно, не в два, там, в полтора может Страшно. быть, да. Я же потом, поскольку не я занимался закупками, а тогда супруга занималась, то есть я же, когда продавал, я первые месяца три очень много чего не, не закупал из аксессуарки. корма -то я докупал еженедельно, а потом такой, типа, бах, типа, где амуниция? О, типа, там еще что-то, понимаешь, и типа проедались эти деньги. Я склад уменьшал, на самом деле. Mm. Ну, короче, это опасная движуха, когда не учитываешь товарку. Да. Ну тогда не было ничего. Тогда не было программ, учета, тогда торговалась без штрих-кода, там, ну типа... Ну просто вот начало такое. Обычное, сырое, нормальное начало. Обычное, У меня мама, кстати, тоже без учетки пока. То есть у нее онлайн-касса. Ну прикинь, что, прики она... что будет с твоей мамой, когда она будет с учеткой. Во-первых, сколько это удобства. Пик-пик-пик. Мама. Так, смотри, Александр, Александра, ты управляющий, да, получается, и открытием, и второго, и первого магазина. Расскажи про маркетинг, вы будете тратить 80 тысяч на открытие каждый месяц в течение трех месяцев, потом будете тратить. Куда уйдут бабки? Я думаю, мама у меня сейчас смотрит, думает, 80 тысяч вы с ума сошли. А я тебе скажу, что у меня тоже ощущение, что мы сошли с ума. Да, вы, получается, флэра, ну, расскажи, мы, мы даже на днях вообще задумались, а куда 80 тысяч эти вообще тратить? И, ну, типа, подумали, ну, пока точно промоутер. Возможно, ВКонтакте. Мы сейчас посмотрим, у нас во ВКонтакте настроена рекламная кампания именно по открытию этого магазина. Ага. А может, есть, вообще запустим, да, основное сообщество продвигать? Вот как отработает компания, uh -huh. мы посмотрим, типа... Мы посмотрим, знаешь на что? Мы посмотрим конкретно на то, как из ВК люди приходят в оффлайн. Не заказы в интернет-магазине, а как они приходят ногами до магазина. До ну, магазина. А по локации будете как-то контакт делать, да? А, так и есть, да. Мы взяли локацию и в радиусе, по-моему, там 5 или 7 километров реклама бежит. Прикольно. И получается, флайра будете раздавать э, также в районе. радиусе... Нет, вообще по всему району. По этой стороне реки, по той стороне реки. Везде. Здесь есть река. Здесь есть река, Сочный называется. Нет, здесь другая. Какая? Псахэ. Псахе? Да. Ну так, по местному, с моего детства и называли речка Вонечку. Так, сколько надо во чтобы открыть этот магазин? Чуть больше, чем мы планировали. Понял, по -моему. отличная цифра. А, а, а по-моему, кстати, мы помещаемся. Я периодически подсчитываю вот, открытие на носу. Ага. И я подсчитываю, по-моему, мы помещаемся. Да. Да. Ну, плюс-минус, то есть прям. По-моему, там все хорошо мы идем. Ну, вы, получается, э, откройте там первый... Ну, у вас сейчас как бы ну, заморочка, первые люди, первые посетители, первые дни. А вы сюда оборудование ставите с того магазина, да? Вот программа учета. Да, все общее. Есть, Два магазина общее. завязаны на один mm -hmm. На, на office, один да. аккаунт, да, я понял. Это, кстати, такой кайф, знаешь, когда у тебя все товары есть уже в программе. Да, ты просто хоп и открываешь еще один, да. хоп еще один. Практически новых товаров нет, которые надо руками забивать, тратить на это время. А сейчас уже можно покупку сделать? Да. типа, сейчас тут придет и типа, что-то купить. Все онлайн-касса стоит, зарегистрированная. огонь. Первый, первый. Поздравьте, у нас первые чеки, первая бонусная карта. 493. Девушка, кстати, узнала нас нас в этой маленькой вывеске. Она сказала, ставьте на память чек, повесите у себя, как памятник первой покупки. хм уже я и спрашиваю, кто да, тут видел, да, мы как открыть магазин и а что такое, да. Там. Я думаю, как-нибудь мы с тобой тоже разберем вот формат, что вот мы открываемся по сути шаговой доступности, да, магазин в районе. То есть и прикольная тема, что мы можем накрыть локации ВКонтакте, да, вот эту ну, часть, по сути, оффлайн раздать там, условно там, половине жителей этого района по флайеру, да, то, чтобы вот у нас магазин есть. И по сути, как бы быстро стать узнаваемыми, да, с помощью ну, вот этих технологий, да, там контакта, флаеров Сколько нам посетителей в день? Хотя бы... Хотя бы с 30 бы начать в день. Было бы, было бы оптимально в первом с 30 начать. А, в 30 в день? Да, да это 900 Нет, месяцев. Нет, по, по финмодели 15 в день. Вот 35 в день, мы пойдем третий открывать. Смотри, когда э, можно будет, получается, где-нибудь там в феврале, в марте, в апреле, да, созвониться? И уже посмотреть, сколько у вас да. посетителей. Типа самое главное, на самом деле, у нас же были уже запросы, да? По скрипту. Да, да, типа после того видос уже писали там люди тебе? А, а, да, да, да, да. Они типа написали, ты им отвечаешь, а они типа теряются. И непонятно, вот типа где они, что они не пошли открывать магазины и, и врюхались, либо не пошли его открывать. Вот. Ну и типа, короче, когда я открывал этот Фабрициуса, uh -huh. если бы у меня была возможность смотреть видосы на ютюбе и там uh -huh. вообще с кем-то связаться до того, когда я летел в пропасть uh -huh. минус 1,7 миллиона и типа увидел тебя то я бы с первых дней просто вот так бы тряс и, и, и не важно, сколько это стоит, типа, ну, там сопровождение или как там называется это, да? Ну да, но ну, сейчас еще на самом деле рассматриваем формат, когда мы возьмем, например, сколько-то ребят. Э -э, если у вас есть, допустим, там план открыть магазин, то, в принципе, мы можем вас в контакте там, с Александром, с Александрой, прокачать да, там, по финмодели, по открытию, чтобы вы могли более толково запустить свой магазин, э -э, получить какую-то консультацию там, по персоналу, по товару, по, не знаю, вывескам, по общению с клиентами, с арендаторами, там и прочим, прочему, прочему, ну, по сути, получить твой опыт, да, плюс какие-то навыки финансистов, да, там, которые могут посчитать вам а, финансовую всю структуру. Мы подфиналиваем. А, обязательно поставь лайк этому видео, подпишись на канал, а, поставь колокольчик, чтобы не пропустить выпуск, когда мы будем а, проводить, ну, какие-то итоги, да, уже этого магазина. Обязательно заходи на канал, там есть плейлист с Александром, где мы уже разбираем а, магазины финмодели, и, читая описание к этому видео, мы подарим тебе ссылку на финмодель открытия вот именно этого магазина.